Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. В этом видео мы расскажем, с чего начать свою инвестиционную деятельность. Здесь, конечно же, самый лучший способ – это вложиться в ETF. Так, кстати, рекомендуют ведущие управляющие с Уолл-стрит. Они на минутку самые лучшие в мире и трейдеры, и управляющие – и вложиться с тем условием, вы наблюдаете, как растет ваш капитал, и вместе с этим обучаетесь тонкостям, начинаете обучаться тонкостям работы на фондовом рынке. У нас, кстати, тоже есть курс по инвестированию, и если эта тема вам интересна, то проходите по ссылке и узнайте условия обучения. Для первой покупки отлично подходит индексный фонд из S&P 500. Он повторяет динамику известного индекса S&P 500 и и вместе с этим вы приобретаете корзину из 500 самых крупных и лучших компаний США. Ну и немного об этом фонде. SPDR S&P 500 был запущен в январе 1993 -го года. одной из там, самых крупных компаний по управлению активами State Street Global Advisors, SSGA, так называется. Тикер ETF SPY. Это самый продаваемый ETF в мире, порядка 80 миллионов объема э, каждый день то есть очень ликвидный фонд, коэффициент расходов ETF составляет тысячных. это плата за услуги. То есть ETF – это услуга по управлению, поэтому вы платите… Ну, здесь это очень маленький процент, 9 тысячных. Доходность от дивидендов составляет около 2%. Покупая ETF, мы получаем отличную диверсификацию портфеля. Любой частный портфель, конечно же, позавидовал бы. SPI позволяет это сделать. Здесь представлены все основные отрасли, информационные технологии здравоохранения. Ну, цифры на экране видно, в каких пропорциях, и это существенно… если если бы портфель был собран частный, то защищал бы портфель от различных колебаний. Что, в общем, этот ETF и делает? Если посмотреть на доходность SPY, то за 5 лет он показывает 124%, за 3 года 64%. И если поделить на года, то это в среднем получается порядка 22%. Отличный результат. В этом году уже 20,4%, а год еще не закончился. Наверное, будет еще больше. Для начинающего инвестора это очень неплохие цифры. График спай нам показывает, что он идет вверх, находится в восходящем тренде и это на самом деле позитивный спутник инвестора. Здесь также некоторые тонкости есть по входу и защите портфеля, но в целом спай очень интересная покупка для начинающих инвесторов. Спа является самым ликвидным инструментом. В любое время можно купить, в любое время можно продать. Таким образом, основные причины, чтобы, чтобы купить этот ETF, является высокий уровень диверсификации, очень низкий коэффициент расходов, пассивное управление, дивиденды и высокая ликвидность. Конкурентами Спа являются Vanguard SP500 ETF, тикер VOO. И iShare Core S&P 500 ETF, тикер IVV. Коэффициент расходов у них чуть ниже. Ну а чем они отличаются от спая, я думаю, что вы уже теперь посмотрите сами. Какой ETF вам понравится больше, пишите в комментариях. Увидимся в следующих видео.